Всем привет, время 6 часов 58 минут, 14 января 2023 года а По всему поздравляю всех с наступившим старым Новым Годом Сегодня мы снова с Юрой едем на рыбалку Ну, опять же традиционно на Северную Двину Докуда мы сегодня доедем не знаю, хотелось бы снова побывать на комбыше. Продолжить нашу с Юрой дуэль, кто больше поймает корюха и, а может быть и сига. Так что никуда не исчезайте, нет не выключайте, смотрите, комментируйте, ну и болейте за меня. Ну вот сейчас мы тут разбавим бензинчик, зальем. Этот конь не ест чистый. Ему хочется со маслом, чтобы намазали ему. Да, Юра? Юра, поздравь людей с праздником. С Новым годом всем здоровья и удачи по жизни. Да. А мы поедем на рыбалку. Много не пейте. Да. Так вот сказал Юра. Мы сегодня не поехали за пад. Мы сегодня между падом, я так сказал, элисамином, да? Народ весь уехал ну, туда. Нет, да. я их занесу, потом в кузов положу. Так, вот. Народ ездит. Вода еще пока прибывает. Так, мы уже палатку поставили, просверлили. Вот так вот. Проверили, куда идет течение. Течение вроде бы так вот идет. Ну ладно, все. Сколько время-то? Сколько времени? время? Время 9:30. Начинаем э, ловить рыбу. <плес> э -э -э -э -э -э -э Оп, достал. <плес> Во, пока на это время этот свет лучше. Можешь свой выключать, или тебе с ним лучше? Пока выключу. Так, я уже стульчик поставил, а я нет. Нет, я снял его пока. Надо все заправить, начать. чтобы будет комфорт. Комфорт, это когда столик уже, стульчик уже стоит. Так, надо немножко поиграть. Ты куда будешь корюшинную ставить? Вот сюда? Да. Ну тогда я сюда. Что будешь, корешину? Куда? Вот сюда. Ну ставь, да, с правой стороны ты дать цвету легче это, как его? Потому что проще, когда ты наживку не наживку прикормку будешь кидать, она будет на одной стороне. А, ну да. Навел шариков, сделал под корюха, под корюха. Это самое кинем товарищу мне, чтобы он не обижался. Бы. Вот. Так, вот, ну, а ты что-то у меня криво, на это? Да, подтаяло, поэтому надо как-то, блин, образовывать налет или плюсовая температура. Да. О, да, хоть выноси кузов на улицу, да? Что-то тут. Полотенце вешается сюда. Пьется корешенная удочка. Почему? А? Уф, оттуда приехал. Да, они оттаяли. Такой же, как у меня. Да я, может, просто сапоги только могут. Ну, Ой, он у тебя сломался, разобрался. Ну, весь. Рыбалка до стульчика закончилась. Рыбалка. Просто кто-то много ест. Рыбалка. Сколько там примерно думаешь? Ну, все, все. Вот так, хорош. На опускаю. Вот за этот шнурок прямо так. Ага, вот так да? Да яркость добавил может убавить пока здесь рыбы нет яркость убираю вот видишь темно стал она там не светит так или чё? это там свет есть Подсветка. Ну что, пока тут рыбы нет. Рядом с тобой рыбы нет. Ну вот, приехали. Все говорят, что типа кишит, рыба кишит. Отечка неплохая там. Да офигенная, смотри. Там песок что ли? это песок. Нету здесь травы? Здесь нечему рыбы-то делать. Нет, не она. Нет, тут даже... блин. Ну, вот, подождем. Подожди, все, вот положил. Не, не расстраивай, да? Просто что там болтать? Пусто. <смех> Кусок я народного тела внизу. Слушай, вообще ни одной рыбки. Блин. Я не знаю, записывал, не записывал. Ты говорил, что а вот сейчас смотри, идет что-нибудь, горит. Не, не так, сегодня я поймал первый корешка. У Юры тоже были поклевки. Посмотрим, что дальше будет. Да, посмотрим. Может переехать придет. Под... Короче, на попалось на креветку. Вот, о, Юра клюет. У него там червячки. Не могут за -за заглотить. Есть червячок, вот что там, что выберет? Что выберет? Что сегодня ей надо? Есть такая мода у них. Ну вот. Оп. Надо привязывать. Наружу выходи. Дует, дует, дует, дует. Теперь верхний фонарик упал. Ладно, сейчас уже не нужен фонарик. Да, Ты третью ставишь Да. за Даже интернет. Андрей, здорово. Вы на рыбалке? Вы на второй, да? Mm -hmm. И чего там? Ага, uh -huh. все понял. Хорошо. А мы за падом. Сидим тут, между мы между и падом, вот тут вот, наверное, поедем туда, напротив ворот встанем. Угу. Угу. Ясно, понял. Ладно, все, давай. Три сишка, да, все, Нифига себе, три сишка. Не больших, нет. Три и ближе, да? На второй. Говорит, доехали до лесовинки и что-то с вариатором я обратно вернусь. Вот переехали в другое место. Юра тоже поймал корюшка, но поболее, чем у меня. Вот сидим по новой. Вот, посмотрим. Не клюет, не клюет. Пол 12 -го. у нас сегодня ничего. Как с самого начала из гаража не могли сразу выехать. Как народ обещал, что очень плохо, так оно и получается. Да. Просто получается, что не надо далеко было ехать. Надо было прямо там у гаража просверлиться. Сидеть. Там глядишь, кто-нибудь подъехал бы еще. Жуки бы поели, да? Кто-нибудь кто сегодня придет? Никто не придет. кто это вот так льет, смотрите, гигант опять тащит. Оп. Оп. У него самооцепляющийся. Да, у него уже два хвоста. Он меня делает и количеством, и качеством сегодня. Офигеть. И помимо этого он уже два раза поел, и два раза попил чай. Вот сколько раз поешь и попьешь чай, столько, столько рыбаки будет. Да. Хорошо. А если бы был алкоголь, то налил бы сразу бы, на десять увеличивалось бы. Да, в десятки раз. Да, да, да. А так вот только чай один за один. Беззаконно, без. Я тут занимался удочкой. И я тоже занимался. удочкой. Меня обловили, намного обловили. Я вообще поражен. В шоке. Я же говорил, что мы сегодня сядем по-другому. Все будет по-другому. мелочь, и то не хочет ловиться. Вот видите, Юра, только дергается, только дергается. У него как пианино заиграла В Москве полдень, у нас полный... А у нас нифига не полный. Да, нифига, у него уже там и сижок, и корюшки. Да. А мы тут ничего не можем отразить. Ладно, будем ждать дальше. Опять смотри, Что-то таскает, и таскает. О, первый здесь корюшок. Ну такой, да. Таких можно оставлять. Ну, нужно. 12 часов. Ёкарный бабай. Три ча 3 часа две рыбины. Да. Ну ладно. Ладно. Ну, вот, видишь, догоняешь, догоняешь. Да никто еще этот... Догоню, если сишка поймаю, тогда, может быть, можно говорить о каком-то... Дог... какой-то попытке догнать. Догоняние. Да, а так это так. Слезы. Съел бутерброд. Опа, кто-то подошел. Кто-то телебонит. Но не уверена. 9 10 11, 3 вот у меня 10 но качество у тебя сегодня очень чуть это было что mm -hmm. ух ты ух ты ух ты да там милая шапка наверное mm -hmm как ты говоришь. <свист> Видишь, тоже нормально. Вот это такой. Но у тебя, говорит, больше, больше. У тебя больше. И больше, и больше. Блин. <свист> больше в квадрате. Да. Да, не клюет, блин, подлег, лежишь, Кроссворды разгадываешь. <связывающие> да Понятно? <связывающие> Пятнадцать штучек и три фишка. Да, сегодня у нас обломисто. Все пролетают мимо. Да, собираться будем, наверное. Да. Это два часа, да, сейчас? Два часа. М -м, ладно. Думаю, хватит. У убежал уже напарничек. Сейчас я... Тоже рыбку соберу. Всегда просит закапывать, закапывать. Мусор взем. А, слезы сегодня. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14. Ну, какое число сегодня? 14. Ну вот. И рыбок тоже 14. Вот и верь потом. Приметы. Не верь, вернее. Все, собираемся. Закончилась сегодня рыбалка поездкой через всякую разную. Полное сани снега. Все залепило. Все залепило, да. Меня всего залепило. Вот. Так, что? У меня сегодня 14 рыбок. Сегодня. Чем теплее погода, тем хуже клюет. Сегодня, Юра, меня обыграл чуть- чуть больше я с ним в палатку не сяду вот так ладно всем пока с наступившим новым годом со старым годом.